Здравствуйте, друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов. Сегодня я вам расскажу про такую интересную статью Уголовного кодекса 327 УК РФ. Подделка изготовления или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Чем же интересна эта статья? Интересна она тем, что многие наши граждане совершают преступление даже не подозревая о том, что это преступление. Допустим, вы купили в интернете медицинскую справку для автошколы, для бассейна, вы купили временную регистрацию, чтобы быть зарегистрированным в том-то или ином регионе, вы купили больничный лист, то есть слово купили означает, что документ этот неофициальный, то есть он не настоящий. В интернете таких предложений полно. Тысяча, полторы, две тысячи рублей, и тебе привезут чуть ли не домой э, листок нетрудоспособности, который будет выглядеть как настоящий, там в справку о временной регистрации и так далее, и так далее. Естественно, все эти документы являются незаконными, и самое интересное наступает дальше. То есть, когда вы этот документ предъявили, то вы, по сути, нарушили закон. Предъявили там на работу, в учебное заведение, в государственный орган справку, о регистрации предъявили медицинскую справку тем самым ваши действия попали под часть 5 статьи 327 УК рф использование заведомо подложного документа за исключением случаев предусмотренных частью 3 настоящей статьи а часть 3 говорит что это приобретение хранения или перевозка в целях использования или сбыта либо использования заведомо поддельных паспорта гражданина удостоверений но официального документа и так далее то есть, если по третьей части мы как бы все понимаем и догадываемся, что если у нас паспорт, удостоверение, какой-либо иной официальный документ это уголовно наказуемо, то по части пятой, то есть когда документ такой вроде плевый, пустячный, многие и не думают о том, что они совершают преступление. А, между прочим, избуждение дел по данной статье не редкость. И у меня в практике было много подобных случаев, когда люди по большому счету на пустом месте могли заработать себе судимость то есть если вы откроете уголовный кодекс вы понимаете что наказание в принципе лишение свободы как таковой не предусматривает то есть по частью 5 это штраф в размере до 80 тысяч рублей либо обязательные работы либо исправительные либо арест на срок до 6 месяцев то есть если вы там ранее не судимы а даже если вы судимы свободы вас не лишат но вас оштрафуют в 90% случаев дают штраф по такой статье. И вы получите судимость. Она вам нужна. Судимость закрывает двери во многие государственные учреждения. Многие перспективы по карьере. Судимость усложняет получение визы там и так далее, и так далее. Кроме того, судимость сказывается же не только на вас. Судимость скажется и на ваших детях. И на ваших ближайших родственников. Если ваши дети захотят пойти на госслужбу, в судебные органы, в правоохранительные, то их близкий родственник будет судим. Да, судимость погашена, да, там какой-то штраф, да, штраф уже давно уплачен, но тем не менее это судимость. Соответственно, друзья, будьте аккуратней, не совершайте необдуманных поступков. Ну а если уж так получилось, что вы чем-то подобным Занялись, сделали, и к вами интересуются сотрудники правоохранительных органов, обращайтесь к адвокату. У меня было достаточное количество подобных дел по данной статье, и во всех этих делах мы прекращали его за судебным штрафом. То есть есть у нас такая форма прекращения уголовного дела за назначением судебного штрафа. Именно когда уголовное дело прекращается, то есть нет приговора, нет судимости, биография дальше чистая. Но чтобы получить судебный штраф, это тоже определенная работа. Так просто суды по собственной инициативе у нас его не дают. Поэтому будьте а аккуратнее. И кроме того, друзья, вы должны еще понимать такой момент. Если вы просто храните какой-то документ у себя поддельный, но его не предъявляете и не используете, то состава преступления это не образует. У меня было несколько также дел. В моем производстве, когда у человека просто находили при себе определенный документ поддельный, да, заведомо подложный, но так как он его нигде не предъявлял, были даны правильные объяснения на этапе доследственной проверки. И уголовное дело возбуждено не было. Поэтому, друзья, знайте свои права. Если видео вам оказалось полезным, поделитесь им друзьями. Если у вас имеются вопросы, оставляйте их в комментариях, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. До новых встреч!